Друзья, я закончил стрижку, уложил вот такой результат у нас получился. Если вам понравилась моя работа, ставьте лайки, пишите в комментариях под видео. Ну все, пока!